в, не, за, в, сердце в своем сердце, да, потому что когда мы открыты для Бога, за счет, пред Господь, Бог делает много. много как говорится, можно даже с, писно, с письмом от Бога и до да и, и поэтому мое слово к причастию. И за немножко, -то за то немножко подумаем, а что такое причастие? И какое причастие это. И тема этого небольшого слова на 10 минут примерно. Тема на «А к чему я причастен?» К кому? Какво сам причастен? Вообще, что такое причастие? Кто знает? Слушай, с причастие, только кое знает. Что такое слово «причастие»? Вот как мы, как э... во, значит думать о причастии? Когда говорили «причастие», мне сразу с русского языка. Куда указывают причастие, причастие? Причастие. Видно, вот русские, если знаешь, там задей причастие. То есть, причастие – это присоединение к чему-либо. То есть, соединение со снечто. Становлением частью. Чего-то. Не достанешь да час тут ништо. То есть очень много можно сказать, кто к чему причастен. То есть много ништя можем докажем да койкам какого причастен. И я скажу так, что Бог прикладывает людей, и если мы. И да можем доказать, че Господь не дава хора. Если мы делаем Его дело. А куни и выршим делу. И на самом деле, чтобы делать Божье дело. И в сущности заправим да Божье туделу. Нам важно иметь открытое сердце. Не важно, да имаме отворену серце. Чтобы слышать. за Зачувами. Да Хочет Бог, как сегодня, Бог, искать Бог сегодня, завтра, утре в моей жизни, в мой живот. А что Он хочет через год? Как воиск след время? И, конечно, все мы знаем слово от Матфея, 26 глава. И разбираться, все знаем Матея, 26 глава. С 26 по 28 стих. По 26 стих. Когда Иисус говорил о причастии, когда Он преломлял хлеб. Куда Иисус христос говорит за причастие эту? И когда они ели, Иисус взял хлеб, и благословив, преломив, и раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите сие есть тело мое». И взяв чашу, и благодарив, подал им, и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многое изливаемое в восстановление грехов». Мы все это слово прекрасно знаем. Всечки знаем прекрасную тува слову. Но я хочу помыслить э, над словом, которое описал. Павел, 1 Коринфянам. бы искал, да и над словом, только пишет апостол Павел в 1 Коринфянаме. В 11 главе. 11 глава. С 23, с 23 по 32 стих. От 23 до -й. 32. 32 стих. Он очень интересно говорит и раскрывает Той много интересного причастие. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб,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 «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осуждёнными с миром». Небольшое слово, но оно очень ёмкое. <связано> вот давайте подумаем, Некаси что такое помыслим, причастие как и как какое мы его понимаем. Какая <связано> первая ассоциация, вот, когда мы приходим в церковь, сегодня будет причастие? Какая первая ассоциация, когда идём на церковь и не показывает, что сегодня мы Как вы себе представите? Кто что представляет? Мы представляем церковь, хлеб, чаша, Представим, кровь, тело Христа. искупление. Другие ассоциации, искупление, страдания. Но давайте посмотрим о той стороне, что... Но причастие ту. Вот именно слово причастие. Что оно говорит? Думаю, о причастии как показывает. Как? Общность. Общность. То есть, что касается причастный. значит причастен? Это непосредственное отношение, касательства кого-либо, чему-либо. И докосование на нечто, к кам... Вот они сейчас причастна к Она переводит на болгарский язык. И то есть, причастность это вовлеченность кого-либо да во что-либо. Значит, да си вовлечен во нечто. То есть, если говорить о причастии, то мы должны а простым языком. Чтобы причастие, то со не думи к чему-то причастны. То есть, смотрите, когда в мире проходит какое-то событие, ну, часто показывают, криминальные события. События, но часто показывают криминальные события. А что делает, к примеру, полицейский, когда заполняет какое-то дело? Как вы правильно полицая, когда ты исполняла делу? То есть он говорит, что есть такой-то человек, то он казва, сотворил такое-то, он причастен к этому одесси, как И все человек, то и направил этикаквос и никакого преступления. Мы, конечно, преступления не правили. Не разбились ни Также они пишут тех, что есть свидетели, и такие. Они чьи, причастны тоже казва, к этому делу. И также есть пострадавшие, которые тоже, тоже причастны. Суще начин таковачима свидетели куюту соподчасникам тво делу. И также есть а вот вопрос, насколько мы есть прямые причастники? И вопрос э, Воли Божьей и работы Бога на земле. Воля и на, на месте, где мы работаем. На месте, где мы живем. На месте, где мы просто даже путешествуем, ходим в магазин. Место, путем, или даже просто ходим до магазина Насколько, с мы, при... насколько мы причастны? доколку Насколько мы полноценные участники а, сме... к работе Бога? Полноценные участницы к работе то на Господь. Потому что мы можем знать Бога. мы не быть можем допознаваемы да Господа, убачи да не будем причастни. И на самом деле, когда а, приходит время причастия. И в совершенствую эту и время то на причастие эту. Это время, когда нам очень важно задуматься. Твое время только то и много важно за нас до да се замислим. А насколько я причастен? колку сум И к чему я причастен? как Вообще что для меня причастие? Как значит причастие? изначально, когда приходишь в церковь, думаешь, ну причастие, ну приглашаете? Первоначально, но к угу церковь, ты думаешь, эм, я причастие, приеху, приеху. Но на самом деле это более более трепетное отношения. по трепетному Когда принимаю причастие, это... вас приемом причастие? Это время, когда я обновляю связь с Богом. Твое с Господом? Я переоцениваю жертвы Иисуса Христа за меня. Я обновляю себе мысли. Си. И обновляю то, что Бог движется со мной через за одну или через мен. и что как бы ни было трудно, и и трудно мне все равно важно держаться Бога и держать сердце открыто и да сердце если говорить простым языком а то для меня причастие, мен причастие ту, это вот знаете как как индикатор и как инди... лакмусовая бумажка индикатор какая бумажка лакмусовая это Знаешь, такая? Ну, Хартика вот да? лакмус. Лакс бумажка, это когда э, в какую-то жидкость, да. Она знает. Yeah. Она знает. И поэтому мы всегда можем проверить, что это не кресом Что со мной? Как вас и случай восмен? С Богом ли Да ли сам с Господом? Когда начинается причастие, что когда -то ставится на стол? причастие, как вовсе поставили на массото. Ставится. Хлеб. хлеб. Но вино, оно говорится, больше чаша. Вино или да? казуами чаша. чаша? Потому что мы знаем, что когда слож служение, это были серебряные чьи... чаши, наполненные. Во служении тут у вас были серебряные чаши, полные со спину. А давайте вот подумаем. А если мы что-то уберем? И некоторые помыслим, а кумахня мне что, эти не шта? Вот, допустим, оставим только чашу, большая, серебряная, красивая. Как оставим саму чашу-то, гуляма, серебряная и красивая. Это будет причастие. Твоя дальнейшая причастие. То есть мы понимаем, это не причастие. Не разбираем чашу-то, причастие. А если мы сделаем наоборот, оставим хлеб. направим в ратанту, запасим саму хлеба. Но нет чаши. В очередном чашу-то. То есть о чем я говорю, что... Иском докажа. Должно быть вместе. Чашу-то требует варвиза а вообще, вообще вот хочу помыслить по поводу хлеба. Вот что такое хлеб символизирует? Конечно, мы знаем, что хлеб это символ тела Христа. Знаем, че и Но как мы можем еще подумать? Кого а как Кого назвал Иисус телом? Он назвал Церковь и конечно хлеб может символизировать и, наше разбирай, единство. Может символизировать единство это единство христиан единство то, и также единство наше с, с, Богом. Единство с вот давайте подумаем как делается хлеб вот со стороны производства, да, если смотреть. А купуглянему то с одной стороны Это действительно большая работа. Это мы пришли в магазин перекли. Разберемся много Не само утюгом это купим хлеба в магазина. То есть это определенные процессы и все. Покупая процесс на сеяние на зерно. Зрощивание сбора. Не гуто изграждены. Это очень много человеческих сил затрачено, чтобы сделать хлеб. У вас много чуверешки сил и кую то сепулагады. И на самом деле, что сделал Господь? Для того, чтобы сделать тело. Он сделал большую работу. Он собрал нас воедино. А мыл, очистил, и назвал нас своей церковью. А что может символизировать чаша? Конечно, в Слове мы читаем, где Словото Иисус говорит, читаем, Иисус казва, что чаша это кровь моя Нового Завета. Кровь на завет". То есть творите, когда только будете пить мое воспоминание, так говорит Иисус. Да го в за воспоминание. С чем мы можем ассоциировать Слово «делать»? С какого можем дассоции думать Ой, проговорился Пить. Да пьем. Чем мы можем ассоциировать пить? Какого можем да Пить, конечно, мы можем ассоциировать сделать. Пьем, пьем, можно да, ассоциировать с правим. То есть, если посмотреть, то чаша может символизировать как наше служение с Господом. То есть, часто можем да погляднем, как то наше служ служение с Господом. Да, это кровь, которая проливается da, за Господа. Да, кровь, кровь, коя то сип за Господ даже когда сегодня говорили, даже куда-то что в своем отечестве пророков нету, в своем отечестве не и когда вы все равно проповедуете своим близким своим своей жизнью своим делом, и куда-то вот новую проповедуйте на свойте близкие через свое живот и через свои дела, вы же тоже проливаете кровь, страдаете, видите, за Христос, и то есть э, это определенная жертва, твоя определенная жертва, которая идет с Господом, куда-то из Господа. И, и я считаю что это не только служение из мясо сам служение на как я говорил что как это служение может быть и вне служение может быть и -то. да где-то мы живем где-то мы работаем. Живем работаем везде можно помолиться а всякое можем до бог являет, чудеса. И Господь являет чудеса но он делает это тогда когда мы послушны Бога. управит у на господа и на самом деле очень важно в служении, и в служении и важно, Опять же, я говорю, слышать Бога в сердце. Да чтобы понимать, да в сердце, а, в сердце, чтобы понимать да а что же Он хочет? Да разберем, как вот давайте подумаем. Есть две такие интересные ситуации. И помыслим, две интересные ситуации. Они тоже встречаются, к сожалению, в церкви, потому да что, что мы все не идеальны. Что не сме Но Бог работает всегда над нашими сердцами. Вот, допустим, бывает такое, что человек взял хлеб. То есть хлеб это что? Хлеб, хлеба как то есть это единство в церкви, да. Единство, единство -то, в церкви -то. то есть человек в церкви един. То есть в один. Он здесь христианин, он, как говорят, сверхдуховный может быть. Но когда Бог говорит... поедь куда-то Господь Поесть туда. Ути там, или сходи туда или Скажи сделай это. Скажи или это, То человек говорит. Человек Извини, господи, я очень старый, я не могу. Прости ми, господи, сам старый, не могу того на Я не могу тебе служить, причастие. Не могу ли я это? Служа. Дали С одной стороны, да, я в церкви. Вот что то то в там? Но с другой стороны, я не делаю. У друга праве. Есть и другой пример. И мой друг прав пример бывают горячие люди Има хора, которые говорят что ради тебя господь я готов на все казва, тебе, Господи, готов за я поеду в Африку. в африка я поеду в ново зеландию в ново я буду служить бедным бедните, но только не с этим братом или сестрой понимаете о чем я разбиратель человек выбрал чашу Че чашата, но нету хлеба Нет нету единства няма и это конечно тема и това не восуждения это больше примеры для того чтобы мы подумали являемся мы причастными Иисуса Христа, к, Иисусу Сейва, Христу. к Иисус Христос Его телу, Его Ко крови Насколько мы честны перед собой? и колку за Господа И моя большая просьба не ассоциировать причастие только с церковью Потому что у Бога много полей засеянных что за для меня ну причастие понятно это обряд и причастие как это обряд, но нужно ритуал. к нему относиться как это символы которые нам оставил на у как иисус христос не просто там какой-то знак на где-то ну, начертан не просто как у меня знак какой-то и а то что когда мы принимаем эти символы мы обновляемся внутри. Мы понимаем, что мы прощены. И разбирается, разбирается, что не я прощен, не, а он не, прощен. Прощен, а не прощен. А мы прощены не единстве. в единстве. Что мы омыты все кровью Иисуса Христа. А это значит, что мы имеем ту же силу что имел Иисус Христос. И это что мы имеем сила, имел Иисус Христос. И мы имеем служение с Богом. И служение И каждый раз, когда нам плохо. И иногда мы чувствуем, что там враг нас подстрелил. Стрелой. Когда эмоции зашкаливают, о, же такое эмоции у не до да Что нужно делать? Как вот рядом Самое простое действие. -просто действие. Собраться с верующими. ты. Да Открыть это все. Да отворим течку твою. И сделать причастие. И до да направим причастие. Обновить себя как в мышлении. Да так и в сердце. И сердце тусим. Я скажу, что даже у нас бывает такое, что и в семье мы видим какие-то, ну вот, неполадки. Даже и при нас поняку во всеместство туси вижда меня как вие проблеми. И хорошо, что там супруга напомнит, а может мы причастие сделаем? И супруга-то ми напомнит, может быть, трябва да направим причастие? А для чего его делать? За какво трябва да управим? Во-первых, мы еще раз показываем. Най-напред, показываем и още веднъж. Для наших детей, за наши очередь, най на очередь. Что важно приходить к Богу в шторм. важно да при Господа в бурята. Потому что Он глава семьи. Защото Той е главата на наше семейство. И важно следовать в единстве за Богом. И важно да следваме в единство Господа что бывает если человек долго не делает причастие не размышляет как случаев, когда человек долгое время не си, не си за за эту -то. то есть причастие это не не то что я говорю да вот символа а именно не размышляет то есть не символу не си за негу то есть когда человек не делает это он есть, забывает о причастности человек не выршит, за он перестает размышлять о Божьих делах. То есть пили мысли за Божьи эти дела. Об откровении. За это. То есть чувство, это вот как сенсоры, да? Если он работает, он чувствует. сенсури, то. Если он долго не работает. долго не работи, Происходит коррозия, коррозия. И он уже меньше чувствует. И человека А потом со временем просто ломается. Покслет неко время все прищупва. И поэтому нам важно, как простым людям, за не важно, тихора, а, напомнить себе о своем причастии, когда у нас в руках находится и хлеб, и чаша. Да, за, за за не чаша и, хлеб. и Еще интересную одну мысль, которую я хотел бы подумать. Мысль, искал, да Почему Иисус взял хлеб? За что Иисус хлеба, и преломил? Игу его а не какой-нибудь фрукт или овощ, Пок... который мог быть рядом? Не, не каков плод или зеленчук какой-то мой подалька. Ну почему? За что? У нас в Беларуси картошка хлеб. В Беларуси картофель все смяты за хлеб. Но это другой хлеб. Но а бачу твой различный хлеб. Здесь тоже мы можем увидеть, увидеть хлеб друг... с другой стороны. Только к что можем разглядывать хлеба у друга страна? Вот давайте, давайте подумаем. Некольте помыслим. Вот хлеб, да? Это, это хляп, зерно, по факту. Твое зерно. Вот если мы придем в гости, насыпим зерна, а на гости это будет хлеб? на гости и сипим зерно, твое далишьте хлеб? Не совсем. Тесто сырое. Тесто. Хлеб ли? Суровое тесто, дали хлеб. У меня вот один вопрос. Имам вопрос. У нас есть человек, который занимается хлебом. Человек кое-то занимался хлебом. Йордан, скажи вот. А, мы с тобой уже не договаривались, я знаю. Что ты чувствуешь, когда в твоих руках попадает теплый хлеб? Какие у тебя чувства внутри? Меньше надо внутри. По малку траву А если серьезно? Какую ответственность ты чувствуешь в это время? Как по отговорности Я профессионал. Понятно. Кто вечер, профессионалист? Богатство, полнота достаток. на живота. достаток. Ну, я думаю, что для земледельца очень важно, что... Мы сейчас земледелец, важно... его рук хлеба и ему? То есть вершина результата. И хорошо, когда хлеб этот хороший. Потому что мы, когда приходим в магазин, за Хлеба много. много хлеб. Но кто задумывался, о том, как этот хлеб произведен? Как този хляб е произведен? то есть его подготовили поле? Подготвят поле. Засеяли. Потом взрастили. После израст вот. Да, там от сорняков убирали. Растения примах вот. А дыждях молились. Примахотечку не нужду, молятся за дыжд. Потом уборка. Следува чистят. Да, надо технику подготовить. Трява дося да погодь технику-то. Потом нужно смолоть. Следува трява до да го примолят. А потом нужно найти, кто будет печь. Следува трява из печей. И тот не просто спечь. Потому и что, что кто-то может из начать печь и спалить. За дагу дагу, э, Или на, наоборот не допечь. Или дагу уставили кусуров. То есть нужно знать, как его как его делать. Правда, знаем, как то за хлеб. То есть мы видим, что это очень колоссальная работа. И виждем, твоя много работа. И хлеб у большинства людей и он хлеб каждый за день сухор... сталя от хлеб всякий на У нас в деревне была поговорка, ну обычно дедушка, если нету хлеба, ну как бы нету обеда, да? И нямо хляб, нямо и То есть э, хлеб всему голова. То есть хлеба на всечку глава. Так вот, когда мы принимаем хлеб? И куда хлеба, вспомните, какая цена заплачена за нас? Какая жертва была принесена для Какова нашего искупления? Жертва была, э, принесена за нашу спасение? Какую работу Бог провел для Какова того, чтобы мы были с Ним? Работа Господу как Он менял нас? Как Ней променял? Как Он отшелушивал излишне? лишнее? Как, как Он ожидал нашего взросления? Как Я чтобы мы стали Его? За даможем достанем негови сопричастницы. Со творцами. Со творцы. Вы знаете, что Бог не разделяет нас по гендерному типу, мальчик и или девочка, кто знаем, там больше достоин. Мы не, не разделяем по гендерному типу, дали себе мышь или жена. По этническому или национальному, по или, по этничный, или по цвету кожи. По цвету на кожи. Каждый человек может быть причастен всякий человек к Божьему может делу. Быть и самая наша главная задача... И наша главная задача... Это быть рядом с Иисусом Христом. Это быть до Иисус Христос. Быть хлебом. Да быть хляб. В Его руках. Во форцет ему. А вот по поводу преломил. И запричупывание то. Что такое преломил? Какого значит, да причупишь хляб? Я какое-то время думал, преломил это сломал. А спритняк во время семи слих часа, значит, да гус чупишь. Но на самом деле преломил... Убачивший это вот когда вы берете хлеб испеченный. Значит, то означает, что что за испеченный хлеб? Чуть-чуть надавливайте, он его скискаш, то есть раскисва. То есть Иисус что сделал с хлебом? то есть он его. Он взял снусы снегу тойгу в зиму. Приламил. Причупаго. И благословил. Игу благослови. Какие мысли будут? Почему я это говорю? Какие мысли имам? За что гу указываем? Каким хлебом мы должны быть в руках Бога? Какой хлеб должен быть в рецепте на Господа? Податливым. Податлив. То есть хлеб был податливый. То есть хлеб бил податлив. Он его приломил и его он, причупа, он разломался. И то есть рассказал. Там не сказано, что он взял сухарь, его бил, бил, ломал. Тут не сказано, что его взял один сухарь и его чупи-чупи. То есть мы должны быть податливыми Богу. за Господа. И далее он раздал хлеб ученикам и, и сказал: есть. на и после только после этого он сказал: это есть тело мое. И вас отделатом. То есть хлеб не предназначен для того, чтобы он просто где-то валялся на пол. Хлеб не предназначен доселе жняк один на пола. То есть каждый, кто пошел за Иисусом Христом, Всякий, какой Иисус Христос, Мы не предназначены валяться на полке. Не сме да на Хлеб это еда, которая дает силы. Хлеб, твай, храна, хуя, туда, а силы для чего? Силы за какого? Чтобы идти. И делать. И довершим. Каждое утро. Я помню своих родителей в деревне, когда sí, вспомним, были. Вспомним родителей Тими на селу. Первая еда – это хлеб. Проблема и, и хлеба и теплое И потом они на полдня идут. Если этого за половину дня нутива доработят. Так, так самая главная наша задача. И наи главная то не задача. Быть этим хлебом. Это будем тот хлеб. И самое главное и добавить важницу, к себе еще чашу. Да, добавим и чашу-то и быть причастниками Бога, и да на, на Господа на тази и тогда не будет внутри никакого, да има никаков, никакого осуждения, никак... никакого потому что мы, защоту ние, причастник Богу, на Господа. мы не будем думать, а причастен ли я, не да сопричастен, так пусть в нашей жизни будет и хлеб, в има и, хлеб, и кровь и Христа, и кровь на Иисус Христос действующий, кое I mean, I mean